В жопу интро приступим всем здорово врач Сегодня продолжаем бегать по хорану под скоростями короче что у нас там закончилось мы прошли какой-то там режим по пану пиздавали там читать вроде делали короче точно не помню поэтому залезем сюда договоритесь башни так нажмите искать чтобы войти в лобби и открыть игру для других игроков ну, давайте сделаем. делаем она в принципе так Берем чак, приступаем к просмотру. Короче, я уже с собой чак взял. Запись. Запись идет. Всем, кто взял печеньки или какую-то еду, или кто-то ест. Приятного аппетита вам. Так, а мы, мы, мы, мы, мы. Что мы, мы, мы. Так, мы, мы, мы, мы, мы. Мы поднялись на лифте. Нам до кого-то надо зайти. Так, ты хочешь поболтать? Молодец, 31-й. Ну то есть Крейн, верно? Не, нихуя не верно. Так, у тебя что есть? Тебя чертежи, надо вот тут вот нам все скупать Опа, она не хватает Деньги продать Как продать все ценности? А, вот А, продать все ценности, да Ценности, что нам не нужны для крафта О. рыбацкий ножик Нахер он нужен? Так, пока мы все так погамаем Погамаем, пойдемте, зайдем до, до, Договоритесь с башней, с брейкином, О, нормально Слушай, прошлой ночью Брейкен с группой паркурщиков вышел из башни На комнату напали кусаки, потом он попал в засаду Людям Раиса, его избили до полусмерти Так, теперь Брейкен хочет пойти за вторым грузом, один Оставай, Останови его, ты должен меня поддержать, ясно? Да посмотри, ты идти толком не можешь, идиот Ты нужен нам живым Пригодится, заходим Увереннее. Брейкен, Лена. Может, хоть тебя он услышит? Джейд, Джейд? кто, кто с тобой? Кайл Крейн Брейкен, послушай. Тебе точно возвращаться нельзя. Мы можем найти другой выход. Тобой нельзя рисковать. Так, Крейн, я пойду, все сделаю. Точно! Да, Крейн может пойти. И будет рад помочь. Нихуя, я не буду рад помочь. Вы что, хуели, суки? Господи, без обид. Приятель. Но ты зеленый, как трава. Ты не можешь. да да, -да я, -я, -я, я. зеленый. Пусть сам пиздует. Крейн справится. Он начинает служить вот так. Убежище людей, что еще не коннец света. Черт, может последний раз попробуем. Не выйдет. Вернемся к Раису. Ну ладно, ладно. О! Удачи, Крейн! спасибо очень благодарен джейн пару слов иди к... куда идти блять что он так быстро разговаривает а? Док, слушай надо обсудить одно дело брейкин при вылазе тяжело ранен он It's скрывает несколько there, тяжело. тяжело он получил удар в голову, теперь у него припадки, не а у меня совсем нет лекарств. Ни у кого нет. Когда вспыхнула когда эпидемия, эти лекарства глотали started. как конфеты. Аптеки, Аптеки давно опустели. Sí, <свят> опустели. Yes, right. Все верно. А ты-то откуда знаешь? Лена, чем я могу помочь? В городе есть человек по имени Гази. Он слегка не в себе, если понимаешь, о чем я. Его мать страдала от эпилепсии, и раз в месяц он покупал для нее лекарства. Два года назад она умерла, но Гази продолжал приходить в аптеку и забирать ее препараты. Гази любил заведенный порядок. И бывает весьма недо... настойчив так что аптеки с ним не спорили. Думаешь, он все это время складывал лекарства? Если нет, то даже не знаю, куда нам еще добраться. Гази живет под эстакадой. Не говори, что его мать умерла. Он не поймет. Ясно, понятно. Так, давайте. Будем проходить со всеми дом заданиями. Нам не сложно. Найти дом Гази. Потом со мной еще хотел поговорить. Ты? Hey, У тебя нет two? запасного ключа от комнаты? В чем дело? Well, Там явно что-то происходит. Inside. А дверь заперта. Так, комната. Какой он сказал, три двойки? Ну, что туда пройти, наверное. Может, что будет интересного? Так, и с собой, чем? в ломбаде должно быть. Осталось немного интересного. Все, всего понемножку. Мне бы оно не помешало. И чему это пизанул? сейчас, конечно, я не понял. 195. -я. Так. Нам на выход, да, сейчас? Так, а здесь у нас какие номера? Здесь, по-моему, номера, да-да, нам выше надо. строй найти. Давайте пролетим быстренько. А, вот. Есть второй. Что там, пацаны? Что там? Что, что происходит? тут происходит? Бахир заперся в комнате. Мы Байхир слышим его крики. Может он обратился? Слышишь? Я Замок не подавился. А, хочешь попробовать? Так, что там у нас? Выясните, что случилось с Бахиром. Говорят же, замок не поддавался. А, ну вот. А ч так сразу нельзя было? Объясните мне. Нахрена надо было мозги парить. Опа-на. Во, открыли сразу. О! О, изгуд, изгуд, блять. А у вас что? Бахир, ты тут? Ч, хелп ми? Кому там помочь надо? Сейчас, подождите, я у него что-нибудь Не против никто, да? А, вот он. Скажи, что случилось. Не могу двигаться, будто грудь сейчас взорвется. Ты обращен? Нет. Я принял стезин. Все начало болеть. Вон капсула на полу. Не понял. Заберись. Заберите поддельное... а Он поддельный. Это какая-то дрянь. Что? Бахир, где ты взял ее? Мне врачу надо. Скажи, что тебе это продал. Не могу, я обещал, это нужен человек. Он приносит мне разные вещи с оружия. Вроде левого анестезина. Люди могут давать его детям. Нет, боже, нет. Тогда скажи, кто его тебе продал. Юсуф. Один из разведчиков. Он живет на крыше. Я позову доктора Лену. Отнесите oh, поддельный анестезин please. Лени. Так. С тобой поговорить. No. Look, слушай, мне нужно выбраться отсюда. Вывести жену и ребенка в безопасное место. Сейчас самое безопасное место в округе yeah. это тут. <coughs> самое безопасное <coughs> место в трущобах. это не лучший no вариант. есть моей семье здесь не место. Я не знаю, как выбраться. Из трющоб? Не могу. Вдаваться в детали, но мне нужно пересечь весь город. Так, принесешь пушку, расскажи о месте, которое еще не разграбили, обещаю, ты не пожалеешь. Ты знаешь, что оно не разграбили, потому что есть только один человек, который о нем знает, и он перед тобой. Принеси мне пистолет и ключ твой. Вместе со всем, что ты там найдешь. Вот кейс, трилог. Так, ну мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, смысле спокойной мы, мы, мы, мы, Туру, мы, ту, ту, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, ту, ту, ту, ту, ту, Тебе стоит взглянуть на это Нет тут номер партии Это подделка Кто-то на 21 этаже принял ты Теперь не можешь подняться Аман, туда быстро Где он это взял? От Юсуфа, он разведчик Здесь это точно сделать не могли Нужно найти поставщика Я поговорю с Юсуфом Чем раньше, тем лучше Не, не бей его, просто поговори не, мы все ребра переломаю. Охерел, что ли, поддельный анестезин продавать. Так, кто, где там кто хотел попиздеть? Потрендеть попиздеть. Так, еще выше твою душу. А, поговори с Юсуфом. Ты не Юсуф? Нет, ты не Юсуф, ты Рахим вроде бы. Ты Юсуф? Или не ты Юсуф, а ты Исуф. Юсуф. Юсуф? Приветствую в универмаркете если что-то сложно найти, найди Юсуфа, все что хочешь Мне нужен Анастасин Какое совпадение Мой друг, сегодня тебе повезло Нет, Юсуф, это тебе не повезло Я даю тебе шанс признаться и рассказать, откуда ты взял Что продал Бахиру Бахир? Бахиру, говоришь? А я знаю этого Бахира Он чуть не умер от твоего левого Анастасина Левого, sure? ты уверен? No Он good. что, не годится? Я у тех парней десятки капсул взял Хорошие бабки заплатил Какие well, парней? Kind of Но я не могу так сказать Каких парней и суп? У меня терпения a, Рядом a с аптекой uh, есть дом Там живет уцелевшийся. Не знаю сколько, внутри я не был Они Some продают лекарства иногда настоящие Думаю, из аптеки Но еще они вряд ли что-то сами Моего посещика зовут Бенто Okay, Остальные капсулы ты сожжешь. Но они Обошлись money. мне в кучу бабок. Обойдутся еще дороже, если увижу, больше. что ты -то толкнешь хоть кому-то ее. Ладно, понятно, но тебе нужно найти отвесить пиздюлей опять кому-нибудь. Найдите. А, наведаться в аптеку. Так, я мимо двери пробежал, ела шара. Но как же я... Так, нам еще ниже, ниже. Нам ниже этажом нужно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту ту ту ту ту Сюда. Сюда. Спускаемся на лифте. Юсов купил по-отдельную анестезину, которую захватили дом у старой аптеки. А, все понял. Это мы Это мы читали, короче. Так. Заказ? Заказ. Конечно, принимаем. Все заказы нужно принимать. Так, кладочек. У тебя что есть? Вот это вот забираем. Так, ладно. Здесь у нас закрыто. Это кто? Базак. А, блин, базака. Блин, ставим Бозака, так просто не пройти. Так торговца чего есть чертеж отравленный дротик Нахрен нам дротики дротики нам не нужны короче идем на выход значит идем на выход так отправляйтесь по входу на подземную парковку так так можно заказ другой поставить да? <со> так я хочу поставить другой за заказ задание вот заказ хранилище это что у нас не привлекать внимание блуждающих придов. Не использовать маскировку так. Это мы вроде. Хилдрайн, хилдрайн. Сейчас наборов реквизикции, все понятно. Допрыгнем. О, допрыгнули. А я думал, не допрыгнул. Лена! Крейн, это Лена. Я слушаю. Мы нашли еще две капсулы с поддельным антезитом. Брейкинг ярости. Так, жить будет, но еще 10 минут, и уже не откачали бы. Эта штука смертельная. Прикрыть эту лавочку. Твоя задача номер один. Хера, конечно. Моя задача, да? А мне за это хорошую награду дадут? Надеюсь. Так, ладно, ну... Но... поддельным анестезином тоже не дело торговать. Сейчас 750 лет вешу, зайду. У меня этот есть там, какой-то ключевой поцелуй или что он называется. О, здесь безопасная зона. Ух ты, блин, какой. а? Так, она что, еще что-нибудь здесь есть? А, вот есть. Гвоздик, гвоздик, гвоздик. Все нормально. Так. На видать что-то. Так понял. Оделись Чем могу помочь, друг мой? Я слышал, вы, вы торгуете анонсисином. Кто сказал, птичка напела? <свят> еще она напела, что вы варите, что тут дрянь. <свят> дрянь? Мой состав в <свят> десятки раз лучше, чем <свят> то, что они сбрасывают. <свят> Он делает тебя здоровым, придает суперсилу, невероятную скорость и лазерные глаза. Я могу жечь тебя взглядом, если захочешь. Что-то он щедрит явно. Все, цирк закрылся. Да, Юсуф, сказал, что ты попробуешь не помешать. Юсуф был прав. Тогда ты... Ух ты сколько? Так, я кого-то левого там зацепил случайно. Но это нормально, это в моем стиле. Так, минус один. Минус два. Нихуя не минус два, лимка. Ну что это было, я не понял. Нет, четвертое, что это было? И последний, да, остался? Последний наверху остался. Он, он видимо, очканул. Он явно очканул. Все. Не выебвели, чтобы. Так. Да. Безопасная зона разблокирована, заебись. Так, ловкость, что у нас? А ты Есть подробнее. О! Нажмите во время бега пробел для прыжка. Так, вот это вот. Подожди. Это вот что у нас? Встаньте лучше в паркуте. Бегайте дольше, карабкайтесь и набирайтесь ловкости. Быстрее получите доступ к новым способностям. все вот это вот. Вот это вот нам надо. Тот прыжок мы используем потом. Так, пока мы их облутаем. Гуд Отлично, Крейн, это очень хорошо. Ты в порядке? Ну Иисус... Пере... Понял так. Этого ей и боялась. Брейкен хотел его запретить, но тут же сбежал. Так, если вернется, так... Если Бахер не определит. Так, все, зашпись. Ой, здесь этот есть. Вот. Да, Данечка Так, Марли, ладно, так Задание, давайте на День Матери пойдем А, это Даник Так, мы подобрали же кондиционный предмет Мы нужно делать вот так, да? Во, записка первая Бента, я все понимаю Я помню, как ты говорил, что лекарства действуют Не всегда, но Когда мы начали бизнес Пустышкой оказывается где-то одна из пяти таблеток, а остальные действовали как надо. Потом пустышки стала каждая третья таблетка. Потом уже половина не работала. Они а совсем понимаю, что значит эффект плацебо. Но он явно не действует на большинство моих покупателей. Буду очень тебе благодарен, если ты сможешь усилить этот самый плацебо в своих лекарствах. Эффект плацебо это когда мы сами себе внушаем, что лекарство действует и оно нас, нас лечит. Но круто, что ты теперь можешь производить анестезин в собственном отдельной уборной. Я уверен, что контроль за качеством станет лучше. Я рад, что мы вместе работаем. Мы сделаем хорошие деньги. Заодно и поможем людям. Юсу. А здесь мы можем поспать. Здесь у нас где-то заказы, да, висят? Сука, кто там? А, ну, заказы везде одни и те же. Так что пойдемте на день, на день матери задание Так Так, выход из безопасной зоны Так, у нас карта Что у нас по карте? Мы вот сюда зайдем, потом сюда и потом зайдем туда Все понятно Здесь у нас 90 метров, мы быстро пролетим Я думаю, опа, на А такое? А на пацаны зомби накинулись, понятно Пошел прочь, ой, Фу. Я, я понял Спасибо, чувак. О, ну хоть yep. бы то там. Ой, у него есть награда? Давай, конечно. 77 долларов, охренеть. ничего, это большие бабки. Так, мы, наверное, фонарик все-таки выключим. Я не знаю, нахрена он работает. Так, вот она красная зона. Все, мы закрываем. Мы закрылись. Так, ладно. Ладно, ладно. Минус хэдшот. Минус еще один. Да какой же ты мудозвон. Сука, отлетает с двух ударов. А где он? А, вот он. Все, минус. Так, плюс. Безопасная зона. Безопасных зон, чем больше, тем лучше нам нужно все по пути захватывать в принципе все безопасные зоны короче собираем пацаны либо типа без них там тут никак без них там нам особо делать нечего так ладно так пойдемте будем бежать будем бежать Тоская машина, да? Так, опа, она. Еще чуть-чуть сюда. Все, поняли. Во, волына. Все, отвали. Я невкусный. Я не вкусный дядя. Да твою душу. А, вот они ворота. А. Так, минус. Все. Вот так делаем, чтобы другие не входили Все Все четко Все окей, все четко, плюс безопасная зона Плюс безопасная зона Так, одираем Сейчас ходу через резко, одираем одираем, одираем, одираем, одираем, одираем И все, воля. Вс. Все что у нас там по карте, по карте, по карте, по карте, по карте. Все, до дома газе идем только. Больше заданий нету, так. Зомби шмонать я смысла не вижу особого. Так, чуть-чуть через метро пойдем? Так. Так, так, так, ладно. Так, спят, усталые... Игрушки зомби тоже спят. Ой, найдите дом газе. Вот это вот задание я помню. Сейчас к нам. Здесь я вроде не помню, что-то что особо лежал нам... Нам вот сюда вот надо. Вот в этом доме он живет. Если маме плохо, Nobody то всем плохо. So так что тебе лучше happy. порадовать Gazi. ее. Гази, я тоже. We У нас одинаковые имена. From... Ты Maybe из видеопроката? No. Мое имя Крейн. Крейн рифмуется с бассейн. Хуиссейн, Портфейн, Винтвей, Кронштейн, Эйнштейн и прочими штейнами. Можно войти? Нет, ни в коем случае. Исключительно. У нас с мама сегодня праздник, день матери, а это самый важный день, день в... на всем белом свете. Ты из видеопроката? Почему из видеопроката? Потому что ты должен был принести мой фильм про меня, называется Чарли. Этот фильм обо мне и о том, какой я умный. Nobody happy. Oh, and, and she also wants chocolate. Mama wants chocolate. No, no, no! wait a minute. That's too much. Don't argue with Guzzy. It doesn't work. That, that's what the drugstore people say. Звонили, так что прошу огромное прощение за то, что не дочитал. Так, пойдемте сюда. Так зачем я отметил? Я не знаю. Так. Ой. Так, раздобудьте особый шоколад. Шоколадные конфеты для его мамы. Достань фильм Чарли для Гази. Они дохтирали чести будет. Объясните мне, что с ним там случилось? Пойди, чувачку, надо помочь. А это торговец судя по всему. Так, нас привлекает ли... ликвидатор четвертая бригада. За два дня до начала карантина приказали обойти всех, и мы ходили по городу и стучали в каждую дверь, и иногда нам отвечали голосом. Тогда мы выходили и понимали, что нам там носитель. Бешеные дики. но все же способны взять так. Иногда он был не один. Костюм спасательный, довольно прочный. Он из ПВХ. Усиленный двух... двухслойный. Постироловый вот плотно. Вот. Иногда мне попадаются мутанты из моей комнаты так. Вижу их. И сердце кровью обливается. И знаешь, что смешно? Да. Теперь они кусаки. Но укусить-то они не в состоянии. Не хватает мозгов взять маску. Еще одно Вся эта история дурно пахнет Так, к чему это было вообще сейчас? Ты не задание хочешь дать? Или просто мыслью хотел поделиться Поделиться. Ладно Ладно, на тебя мы хрен забьем Так, пойдемте дальше, не будем вникать Куда ближе 80, 80 метров сюда, 60 метров туда Здесь уже открыто так, почему я за забор не запрыгнул Так, давайте сюда запрыгнем наверх. Наверху есть что-нибудь? Какие-то бумаги, кто-то ел. 50 метров, 40 метров. Так, нажмите М, чтобы активировать эту ловушку. Так. Вход, конечно же, будет закрыт, да? А, не, ни хера, открытый. Да, нормально Это все. Там кто-то дверь сломал? А, они на верхний этаж. Чарли. Так что, в принципе, похуй. все нашли газ для гази. Ты уйди, что ж ты так у порта встал? Страшно же, вырубай! Давай, давай, давай, давай, давай быстрей! Быстрей! Все, и тебя тоже. Сука, макака несчастная. Так уклоняется несчастно. Блин, мне так не неохота отдавать тому пацану. Ну, придется. Вот, как чудесно, мы по пути еще и нашли. Я помню, что в контейнерах что-то ценное было. Вот здесь в открытых где-то. Где-то вот что-то было ценное. Так, последний контейнер. Окей. Так, сундук. Сундук, сундучок. Так, вот. Вот-вот-вот. Чуть не пролетел. В принципе, взлом, когда к взлому привыкаешь, он сложный О, ножик. Изящный прям ущусь Так, электроника, электроника вещь дорогая здесь Может он А в том вагоне мы вроде должны С ВГМ связаться или нет Ну может здесь что-то есть Я вот помню, что в каком-то вагоне что-то есть Его мы не можем открыть, ладно Может с этой стороны открытый Нет, нихуя, с этой стороны тоже он закрытый Кто-то мне там сообщение все строчит и строчит но не суть так важно, конечно, это Так Все-таки я вот так во, во, во, во, как раз Как раз навстречу пойду вот что-то легендарное Фигурка зомби Вот, фигурку зомби нашли А вы говорили здесь нет ничего Или не говорили Ой, у меня шиза, я уже сам с собой разговариваю Так, ладно, идем идем дальше идем-идем-идем-идем так это мы сейчас что а особые конфеты ищем ну конечно чего похвала была? написано так не не просто абсолютно было похвала написано Здесь просто ящик А я думал здесь вход Как видите, хреново помню Потому что я очень давно проходил Данлайт Вот что я, но я хочу Очень сильно поиграть во вторую часть О, сюрикена Так, вода Горючая жидкость, вода Так, ладно Давайте я так возьму о. Ништяк мазан, короче. Так, и так мы тоже можем. А. Уйди. Уйди нехороший. Уйди. Нормально. Нормально. Все, четко Только же здесь ценности, однако сейчас нужно ценности позабирать все облутать в магазине а вот шклаб ой прям последние остались да ну нахрен а нет вот еще есть а почему их нельзя как ценности забрать я бы их забрал передумал нападать сразу видно кто авторитет даже зомби меня очкуют его боялись даже зомби так еще одна ментовская машина так вы меня не видите вы должны идти на звук сука Да уйди ж ты в жопу. Огромило там откуда во Поехал, чувак. Так, ладно, я понял. это четко работает а мне нравится как эта система работает ай ой ой ой, ой. слушай чувак мы же не договорились я ж, я ж не знаю что ты так сделаешь но это вот вот, вот вот вообще представляешь не в курсе был я особо тебе этой за не желал так так вы можете рассосаться Где то Кто лезет? А, все он сдох. Не сдох он. Так ладно, ладно, ладно, отступаем. Так, с этими вот так вот просто разделываться. Все, зашибись. Я говорю, не зря я теперь качал. Ух, вот это вот, вот это вот, вот это вот не было хорошо. Все, он зох. Осталось только стоя овощей. Все, идите за бомбой. А тебе особое приглашение нужно? Здесь явно что-то ценное. Раз оно так охранялось. Идите снова туда. Так, мне нужна твоя полицейская дубинка. Нигде вообще не идет. Нигде. Вот не хочет оно идти сейчас. А что, в смысле? Я что-то вообще не понял. Да свалите ж вы туда. Как вы уже запарили, а? Так, я теперь не успокоюсь, пока не взломаю. Так, пока есть, пока есть чертежи. Отмычки О, аж 5 штук сразу Так, давайте еще одну отмычку воспроизведем Нормально, 10, 10 штук должно хватить надолго Я ж здесь делал Сука И мне за это дали молоток Заебись четко Иди ж ты нахер, а Сейчас ради простой аптечки, блин, столько отмычек просрал Все, идите в жопу, а Сука, ради обычной аптечки, да? Так, ладно, я, не, я понял Нам не сюда, нам в обход нужно Блин, как же это было обидно! Молоток, сука, засуньте его в жопу себе. Так, окей, мастер паркура, в деле. Почему в безопасных зонах вот никто не... А, все, он торговцем стал, я походил. Нормально. Он поделился своей историей и решил стать торговцем. Все, мы поняли. В чем суть, в чем фишка. Так. Все. Чтоб не... Чтоб руки не распускал. А то тянет свои руки. Так, ладно. труба а, так я чуть бы не пробежал было дело да есть я принес фильмы конфеты подожди я покажу покажу маме Гази снова победил браво да, вот. что же ничего сделать так что у нас по записи 38 минут 38 минут нормально в комиссии начнем где-нибудь где-нибудь что-нибудь есть Так, нам нужно вот сюда залезть Так, нам вот сюда надо залезть, потом вот сюда вроде бы Потом по вот этой трубе Нормально Мы сделали это вот так Ух ты А это обычный предмет, я думал это фиолетовый Думал что-то типа крутое там По итогу ни хрена крутого Трофеечки, трофеечки, трофейчики, трофейчики, трофейчики. по-моему, по-моему, по-моему, по моему Здесь труба, не здесь труба. А, ага. Вот. Вот. Все. Так, у нас пятый уровень ловкости. Тринадцатый уровень боя. Все благодаря ДЛСке. Я тут ни при чем. Хотя я здесь причем, конечно же. Ой, разорались опять с утра пораньше. Вот наш газовая труба секрет, сука. Так, я же там спрыгнул, да, я там спрыгнул. Все, сейчас Гази грабанем, за услуги же деньги нужно брать, вообще неприлично, конечно, у хороших людей что-то воровать, но все же это, скажем, это не кража, это мы взяли оплату за услуги, вот химикаты заберем, домашние припасы, халва. так, дверь на улицу, я судя по всему, это тоже дверь на улицу. Логази. Салют, Гази. Фильм идет, мама смотрит. Хорошо, братан, не буду мешать. Ага, шел бы еще фильм. ошибись конечно. Она рада? Мама очень рада. Гази принес ей конфеты с фильмом. Тогда я возьму немного лекарств своего друга. Ну ладно. Голова мамы превратилась Мама в тыкву, и у нее больше нет припадков. Лекарства на столе. на столе. Ну ладно. Спасибо, Гази. Гази приносит счастье. Какой он добрый, однако. Во, записочка. Записочку нужно прочитать. Ох, ешкин кот, вот она, 21 записка. Так, мой дневник написал Гази. Запись первая. Я веду дневник, потому что человек в фильме про умного мушонка тоже вел дневник. Его звали Элжирно. И чем больше он вел дневник, тем умнее становился. Сейчас мой уровень умности 8. Это умнее, чем у большинства из людей. Но я пишу дневник и стану еще умнее. Наверное, это здоровски быть умнее. Запись вторая так. С сегодня мой новый уровень. Умности уже 9, так что я Вправду умнее, чем Все большинство из людей Когда я пришел за лекарством Для мамы Аптекарь сказал Не даст лекарства, потому что Мамина голова стала тыквой И мама теперь Безмозглая И я начал кричать своим специальным голосом И она сказала Ладно, ладно, и дала мне лекарства Потому что он не такой умный, как Гази Так, запись третья, а так Сегодня мой новый уровень умности 10, больше уже не бывает. Я теперь такой умный, что мне трудно говорить с людьми, потому что они все тупые. Наверное, не надо быть таким умным, почти все люди, которые на улице, они такие тупые, что даже не знают, как говорить человеческими словами. Они просто мычат, а как не видят меня, то просто стоят и ничего не делают. А когда видят меня, то делают глупости и злятся на меня что я такой умный. Раньше я думал, все люди умные и занимаются делом, но теперь с уровнем умности 10 у меня открылись глаза. Я вижу, какие люди глупые и ленивые. Вперед, Буду держаться от них подальше. Они только злятся, что я самый умный. Они хотят сами быть ГАЗе. Но им нельзя быть ГАЗе, только мне. А уф, Получит, как великая цитата. Ладно, лекарство. Куя мы все у него забрали. Ну да, ему не пригодится. Ну ему можно было две-три баночки оставить, конечно. Так, я заблудился, вот Вот здесь мы подошли. Вот тут мы зашли, вот тут мы зашли. Так, это мост все. Отнести надо. <кх> Тетя Лени. Тетя Лени отнесем. Волнунному пацану дадим. И все, окей, пожалуй, на этом закончим серию. Так, вот. Все нормально. Немножко подбивать их стоит, чтобы они расслаблялись, конечно. Ой, я какая ваша здесь толпа. Так, все, чтобы жить медом не казалось. Так, сейчас до башни, до башни, до башни, до башни, до башни скинемся. Нормально, красиво. Все четко. Прям как феминистки. Карта, карта, карта, карта, карта. Милая моя, моя нога, моя нога. Блин, здесь я толком не прокуришь, потому что город. Такой, этот, широковатый. Ну, здание, короче, далеко друг от друга. Но, в принципе, можно попаркурить, если пожелать. Так, этого мудозвона с я бить не вижу. Кстати, что их так много по улицам развелось? Не понимаю вообще. Так, нужно чуваку помочь. Все, вот так вот. Пикабу! орешь то да не за что вот прям такой чертеж Джентль... джентльмен слава богу все позади я услыхал что они рядом спрятался внутри угу, ну нет ну, ты понял да решил он блин, тоже мне спрятаться от зомби внутри шкафа так еще один паркур или мы здесь были нет мы здесь не были ну давайте попробуем получится 18 точек Кош, кошку использовать нельзя ну попробуем блять а как можно сначала начать а вот начать заново понял так все понял вот это вот мы красиво сделали или не красиво не знаю Полком. И уж душу. Так, ну ладно. Скажем, адреналин повышает. Все, ну, зашибись. Дальше куда? Дальше мы прокатываемся вот здесь, а да? Так, сюда, сюда, сюда. сюда сюда. Ограничение по времени 2 минуты так. Ладно, сюда. Так, ну на этот раз мы точно не успели. А вот здесь вот как мы были должны бежать? Ой, что блин, только пробежали, да, до, да, да сядь же ты, зашибись подкат, сработал, блин, почему он не перепрыгнул, через... так, стоп, я пробежал, я дебил, я дебил, я пробежал, я знаю, так ладно дадим себе еще одну попытку не будем прям так уж винить сильно почему вот это вот не конец еще выше да так на крышу надо все блин, блин. куда Почему я... Так, ладно, провалено. Окей. Окей, в принципе, не сложно. В принципе, главное не протупить сейчас снова. Е принять. Вс, вот этот, в принципе, паркур он не такой уж и сложный. Так что его, в принципе, можно пройти. Вс, зашибись четко. моря, перен... Так. так. нормально. Да твою душу. Так. В принципе, да. Я угадал. Все зашибись четко. более-менее идем, покамить более-менее бежим. Так, думаю, должны успеть. Да, твою душу, хрен алит, ты встрял туда? А? Так, так, так, так, так. Восемь штук осталось. В принципе, давайте-ка быстрее, быстрее, быстрее, так сюда, здесь сюда, сюда, Суда. здесь на эту машину. Так две осталось. Последняя, где она? Ай! А я не... Подождите-ка. Сука! <свист> Ладно. Попытка не пытка. Все, я понял, я понял. Я просто не ожидал. Я ступил, я бы успел. Давайте, погнали, пацаны. Вот, зашибись четко. Так, вот вот так пролетаем, значит Так, зашибись четко Во, как я хотел Наконец-то Сука Понятно Кое-что не по плану у меня пошло Так, вот здесь вот просто фастом нажимать надо что залез. Вот сюда мне надо. Да твой уж, да, на налево. Так, ладно. Так. Бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. Еще время есть. Еще времени полно. Бежим, бежим, не обращаем внимания. Так, вот нормально. Нормально, нормально, нормально, нормально. Так, а за сколько я тогда сюда добежал-то? Я не помню. Сука, ты зачем ногу-то ломаешь тебе? А вот, вот обетни, зачем ты так упал-то, а? Вот, вся упал на колено себе. Так, ладно, вот здесь мы время скоротили, в принципе. Так, вот здесь, а вот сюда. Давай. Есть. Сука. Сука. Ну, на ну, ну, ну, ну, секунды не хватило а Ну, давайте еще один ты, ты, ты, ты, Что делаешь? О, Господи, не пугай меня так Все, давайте, красивый тарт даем Прям красивый даем Во А как я так взлетел-то, а? Может мне кто-нибудь объяснить? Во, нормально Нормально Так, водить мы хорошо пролетели, пролетели, пролетели, пролетели. Во, прям хорошо идем. Ну, сука, лишний подъем. Лишнюю секунду моего времени потратил. Так, сюда. Так, на вас хрен не поклал, Конечно. Надо, быстрее надо Уф, быстрее нужно так еще быстрее надо же ты! нахрена ты вот это делаешь вот а может ты сука сегодня зацепишься взять Вот почему он не цеплялся, я не пойму, а? Давайте еще раз Я не успокоюсь Давайте возьмем этот на удачу Так, ладно Понятно. Начать заново. Почему я тогда проебался? Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Зашибись, поехали. Едем, все окей, окей, окей, окей, все пешком, все пешком, не паникуем. Вот ты что паникуешь? так твою душу. Ладно. Так, ладно. Так, давайте. Вот так. Потому что нам нужно быстрее бежать. Так, вот здесь и вот сюда. понимаю вот здесь хер жаль, он, блин он поднимается он тратит лишнюю секунду моего времени сука а как этот разгон вообще появляется типа быстрая нога вот эта легкая первых типа ладно хрен с ним бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим бежим так ладно бежим бежим бежим пока мы все окей так давай не станет это, да давай давай давай давай давай давай давай давай давай так давай давай давай давай давай давай давай давай давай так пока мне все окей идет так сейчас главное не подказнуться потому что дождь идет а в стройскую поду так вот бегать все, прошел А вы в меня не верили вы Первый получена награда Блин Тысячу опыта И вот эти мучения И я не опнул ранг, понимаете? В чем суть Ну-ка, я хочу еще вот это попробовать пройти Так, ладно, чувака спасти надо Нормально? Все, мне твоя награда не особо нужна отвоевать Теперь 10 центов, которые ты там дашь Так, а, мы сейчас с ВГМ поговорим, я понял Ой, ну ладно, и потом пройдем паркур Это Крейн, доложи Главного башни зовут Брейкен, и он явно не тот, кого вы ищете. Второй кандидат Basically, это тот главный боевик. Him из мест. Имя его Раис. Он собрал горы и теперь выжимает все из них. Я иду искать анестезин с ящиком, чтобы справиться с воздуха. Ничего не получилось. Принято. Отличная работа, Крейн. Все получится. Продолжай в том же духе. Нам нужно время. Когда заберешь анстезин, обязательно выйди на связь. Ну погнали. Паркурчик. Давайте. Сложность нормальная, понимаете? Так, ладно. Так тоже бывает. Так. -с. В принципе, нормально, пока мы сидем. нормально в окно окей окей так нормально да что ж ты сука скользишь то объясни мне блять я вот это вот не пойму хера ли ты скользишь оленя кусок Так, там что, где-то эти где подставные... Сука. Я не туда ушел. Так, это лучшая возможность добраться до груза. Так, ладно, я на эфстраструктуре не успею, но все же... Но все же я хоть маршрут запомню. А то я подзабыл за прошлый раз. Я иду к зоне падения. Хорошо. Найдите укрытие и жди. Больше падений не будет. Осталось шесть. Осталось шесть. Осталось шесть. шесть. остается шесть. Осталось шесть. Осталось шесть. Осталось шесть. Все, погнали. Нормально. Жить можно. Живем. Так, здесь сюда. Живем. Живем. Так, живем сейчас в то в окно да, ку... да что сука падаешь а здесь буквально все в секунды проходит. здесь настолько ужатые тайминги блять что тут застрял я не пойму нахуя нахуя он вот во что-то застревает вот сука ну что за хуя то вот зачем он слетает. Ладно. По машине, блин, скользит, бежит. Ну, сука, слезь ты уже. Так, ладно, заново пусть Ой. Слишком много упоротых косяков у меня выходит. Ай. Так ладно. Ну зашибись ты еще зацепиться, да? Здесь я снова главное, чтобы не застрял. Так, тихо, то он здесь вот взлетать в него. Здесь здесь привычка взлететь в твою душу. Мне на прям. Так, бежим. На нём все таки можно было скользить? А почему я в прошлый раз не проскользил? Не проехался, я не понял. Не внутрь, не внутрь. Так, либо мы ломаем себе колени, либо мы привлекаем зомби, понятно. Короче, одно из двух. Да куда же ты, сука, падаешь-то, а? Так понятно, я не на тот еще взлез в контейнер сразу. здесь так только то расположен твою душу то по моему самый сложный да давайте последний раз и хрен с ним идем башня давайте последний нормальный раз и идем в башне и все не взять именно вот Ладно, окей. Допустим, сейчас мы здесь об... промахнулись. Вот здесь я еще согласен. Вот здесь был мой промах. Вот, нормально наконец-то. Так, нормально. Нормально. Он так, что ли, подрывался прохождением с этого вот момента? Мне не нравится то, что он на машине это взмывает воздух постоянно. Он постоянно его норовит подлететь. Вот это вот прям очень сильно напрягает, то, что он на машине постоянно норовит подлететь. Залетаем, залетаем, залетаем. Все нормально, так сейчас наверх надо. Так. Ой, води, сейчас все по, по красоте прошло. Так, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, за затупление сейчас прыгаем. Пиздец. Хм, давайте, давайте, давайте, таки давайте, пройти. Ну, всё хорошо шло. давайте, хорошо давайте, давайте, давайте, попытку. Может здесь не прыгать? Что будет, если я здесь не прыгну просто? Да ничего особо не изменится. Сука, заново надо. Ну здесь лучше прыгать. Ладно, заново. Уф, Сука, как у меня горит. Да, сука, что что что сразу то не зацепляешься то а? в принципе там вариант был то неплохой то да знаете вот я уже забыл про какой вариант я говорил запрыгай сразу в окно так а почему ты не взялся то а? Угу. вот все четко прошли, четко без отопления зря я прыгнул, не, не зря, обычно он всегда ноет то, что я типа, мол, так сильно падаю, У, ты шьешь твою душу за ногу, ладно, нормально Так, ну ладно, я попытался с банникопом делать. Так, зато никакой погони. Я понял, теперь кажется, на что нам вот здесь намекали. Типа как здесь правильно пройти, надо было. Езим. Так, ладно. Да запрыгнишь. Да ну его в жопу я пошел, короче. Не нравится мне вот это вот именно место, а ну сука, я его никогда не мог пройти. Оно там должно быть не сложно, а очень сложно написано. Ой, так, ладно, истей. Если... Так. Поднимаемся на лифте, короче. Жалко, что дополнительное задание, то, что мы сейчас кого-то спасем, Вместо этого пошли, никак не влияют на продолжение. То, что мы анестезин приносим. Больше. вот реально не. Не влияет, это обидно. Так, мне выше. Мне превьюшечка нужно. Так. Спасибо, Спасибо. как Господь там прошу Кази? Он, он может, может и Хорошо умеет добиваться Вы своего. Его Видел да. его маму? Да, Она неплохо выглядит. Если маме плохо, то всем плохо Да, кстати, Брекин попросил передать тебе вот это с благодарностью Во, зашибись О, прям такой чемпиончик Вот это вот, на превьюшечку угу. На превьюшечку, так, сходите Так, мне сейчас куда? Мне выше нужно Еще выше вот, теперь мы здесь, а здесь у нас что? А, тебе пистолета дать? Достал, супер. Вот и ключи. Он от твоего старого ломбарда, когда-то был лучший в городе. Кстати, раз уж вспомнил, окажи мне услугу. Принеси кое-что туда, склада в ломбарде, ты же сторону равно туда наведываешься. Что принести? Только не смей, ага, Экшен фигурка Рэя Маккола. Знаю, глупо, но сын ее очень любит. Все хорошо. Воздушный груз. Так, нам воздушный груз, сходите за воздушным грузом. Ладно, на этом, пожалуй, выпуск закончим. Наверное, он за паркура сейчас протянулся подольше, да, 15 минут, чем планировал. Всем огромное спасибо за просмотр, пока. Here we go!